Бескорпусное универсальное реле времени может включать и выключать нагрузку через заданное время пользователям. Это программы P1.1, P1.2, P1.3, P2 и P4. Также может работать в циклическом режиме, то есть может включать и выключать нагрузку с заданными интервалами времени бесконечно долго. Это программы P3.1 и P3.2. Также для циклических программ можно выбрать количество повторов от 1 до 999 повторов. Время можно задать от 0,1 секунды до 999 минут. Это около 16,5 часов. Схему подключения вы видите на экране. Питание реле можно осуществить при помощи подачи напряжения от 6 до 30 вольт постоянного тока. Плюс Подаем на клему с надписью 6,30 В. Минус подаем на клему с надписью GND. Также реле можно запитать через разъем micro USB. Как вы видите я запитываю реле. От зарядного устройства старого телефона. Включать и выключать нагрузку можно при помощи подачи напряжения на управляющие контакты от 6 до 24 вольт постоянного тока. Плюс, подаем на клемму с надписью «Триггер». Минус, подаем на клему с надписью GND т Клеммы питания и управляющие контакты можно запитывать от разных источников тока. Выход – сухой перекидной контакт, то есть может коммутировать нагрузку напряжением, отличным от питающего напряжения. Для удобства выходные контакты –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 мы входим в настройку выбора программ, по которой реле будет работать. Кнопками Up и Down мы можем выбрать программу, по которой реле будет работать. Выбираем программу 1.1 и фиксируем нажатием на кнопку Set. Нажимаем на кнопку Set. Set. на дисплее появилась кнопками up и down мы можем выбрать время задержки назовем это время 1 выбираем 10 нажатием на кнопку стоп мы можем выбрать в каких единицах реле будет считать если красная точка мигает после цифры 0 Значит, время 1 мы выбрали 10 секунд. Если красная точка мигает после цифры 1, значит, время 1 мы выбрали 1 секунда. Если на дисплее появились 3 красные точки, значит, время 1 мы выбрали 10 минут. Выбираем 10 секунд и нажимаем на кнопку SET. На дисплее сначала появится P1.1, а потом 3.0. Реле готово к работе. Программа P1.1. Перед стартом. Контакты 1.2 замкнуты. После старта, то есть подачи напряжения на управляющие контакты, я подам кратковременно. Контакты 1.2 разомкнутся и замкнутся контакты 2.3. И будут замкнуты время 1. В нашем случае это 10 секунд. После отработки времени 1 все вернется в первоначальное положение. Если подать напряжение на управляющие контакты постоянно, то реле отработает время 1 и вернется в первоначальное положение. Запустить программу можно только если убрать напряжение с управляющих контактов а потом снова подать. Если мы запустили программу, то реле в течение времени 1 не будет реагировать на подачу напряжения на управляющие контакты. Программа P1.2. Единственное отличие программы P1.2 от программы P1.1. Если мы подали напряжение, на управляющие контакты и до истечения времени один еще раз подали напряжение на управляющие контакты, то реле начнет отсчет времени 1 сначала. Программа P1.3 Единственное отличие программы P1.3 от программы P1.1, что если мы до истечения времени 1 подадим питание на управляющие контакты, то реле вернется в первоначальное положение. Программа P2. У этой программы появляется еще один параметр CL. Для удобства объяснения назовем его время 2. Кнопками Up и Down мы выбираем время. Выбираем 110 Кнопкой «Стоп» мы выбираем, в каких единицах реле будет считать. Сейчас это 110 секунд. Это 11 секунд. Это 110 минут. Выбираем 11 секунд. И фиксируем выбор нажатием на кнопку set Запускаем программу. Перед стартом контакты 1-2 замкнуты, а 2-3 разомкнуты. После старта контакты 1-2 остаются замкнуты, Замкнутое время 2. У нас это 11 секунд. После этого 1-2 разомкнутся и замкнутся контакты 2-3 на время 1. Это 10 секунд. После отработки времени 1 реле вернется в первоначальное положение. После запуска программы ее остановить невозможно. Программа P31. Это циклическая программа. Перед стартом контакты 1-2 замкнуты, а 2-3 разомкнуты. После старта замыкаются контакты 2-3. Отрабатывается время 1. Потом замыкаются контакты. Один-два. Отрабатывается время 2, И так бесконечно долго. Остановить программу можно, если подать напряжение на управляющие контакты. И реле вернется в первоначальное положение. В программе P3.1 – появляется новый параметр – LOP. Этот параметр позволяет установить количество циклов, которое отработает реле. Количество циклов можно установить от 1 до 999 раз. Если стоят прочерки, то реле работает бесконечно долго – Установим два. При этом параметре реле отработает два цикла и вернется в первоначальное положение. Программа P3.2. Программа аналогичная программе P3.1. Единственное отличие. Программу можно запустить только нажатием на кнопку Set. Остановить программу можно. Аналогичным способом. Также программу можно запустить, если подать питание на реле. Программа P4. Перед стартом контакты 1-2 замкнуты, а 2-3 разомкнуты. После старта замыкаются контакты 2-3 и будут замкнуты, пока мы будем подавать питание на управляющие клеммы. После того, как мы обесточим клеммы, начнется отсчет времени 1. В нашем случае это 10 секунд. И реле вернется в первоначальное положение если в течение времени 1 мы подадим питание на управляющие контакты снова то реле начнет отчет времени 1 сначала Нажатием и удержанием кнопки «Стоп» мы можем отключить реле, которое коммутирует нагрузку. Но само реле будет вести отсчет согласно установленной программы. Включить реле, которое коммутирует нагрузку, можно аналогичным способом.